Хоп, ла изучаем мануальную терапию, теперь стоя, вот как, ну сначала декомпрессия, да, вот всего позвоночника Главное, чтобы коснулся, подключить подбородком, сюда пониже, как можно ниже, руки клади Еще Ну обе, обе, обе, обе руки, в замок, тут замок, а там надо те локти в середине свести, не напрягайся угу. Вот, и дальше предлагаем скрутиться по одному позвонку, вот так вниз, не как улитка, да если человек неправильно скручивается, нагибается, то распрямите его. И давай сначала вот я пальчиками показываю, так ниже, ниже, ниже, ниже. ниже. Не приседай. Ноги-то выпрями. Еще, еще, еще, еще. Примерно до 10 позвоночника идем, да? Теперь именно здесь упираются грудной клеткой своей. У нас получается, столько так, прием получается за локти, вот смотрите. Мы даем ему вот туда, вверх. А тут от со своей грудной клеткой давим получается вот такой вот такой топчок потом выше поднимаем и, и свою груд, грудную клетку выше поднимаем и вот так давим да вот сейчас смотрите ребра идут идут идут как раз приходит к тому позвонку куда мы давим своей грудной клеткой то есть здесь получается сантиметров локоть на 10-15 ниже нашей точки приложения силы вот видите как ребят назад идут вот тут грудной клеткой через локти даем ребра вот так давай скучить скатить еще обхватили так чтобы держать можно было если не если человек такое что не можем его обхватить тогда берем какую-нибудь тряпочку например и через нее вот так вот держишься и раскручиваем его в обратную сторону Здесь я уже грудной переполз выше, еще выше. Теперь это было на флексию вперед, теперь на экстензию назад. Руки под челюсть, да. Голову выбираем и как бы вот, вот на себя ее вот так вот поднимаем. Далее это был грудной отдел. Можно еще грудной отдел отдельно вот так вот Теперь вот, Перпендикулярно кладу. Своей грудной клеткой, естественно, выше сантиметров на 10-15 Так вот охватил и. Еще выше. И еще выше. То же самое можно и спереди, в принципе, сделать. Вот, так хватили, руки-то висят. Ну такие прямы. Легче делать, когда вы выше человека, да, поэтому я одеваю специально видите такие тапки медицинские с большим каблуком, Так, потому что дальше надо будет вот сюда прислонять свою грудную клетку. Теперь шейно-грудной переход. Клади руки сюда, выбив замок. Замок. Также подбородок касается ключиц. Вперед-вперед ключицы касается. Проникаем теперь вот здесь и под его рукой. То есть мы будем рукой своей разводить вот так вот. Ниже, можно. ниже, Пальцы сейчас пока прижаты к другим пальцам, большие. Все, так немножко его попружинили, сам еще не делай. Расслабил плес, пресс, ноги стоят, но падаешь на меня, когда ноги провисаешь и... О. Болезненно немножко. Ну, на пятый раз, да. Ну да, мы уже просто много раз тянули, тянули, вытягивали, вытягивали, поэтому сейчас... Хруста не жмите, не ждите, но хотя растянули уже хорошо. Теперь руки чуть повыше вот сюда кладешь. Это средний отдел. Вот сюда. Вот. Можно взять за запястье и как бы свести локти. Либо попросить ассистента, ну кого-нибудь там, да, чтобы он держал локти, чтобы они не разводились. Чуть-чуть вот придерживал их. и на себя это пускаем иси, иси, иси. ждем когда он провиснет и все это отлокаем вот было где-то здесь да угу. отдохнули следующий прием Стой, стой. сюда же руки кладешь вот большим пальцем видите прижаты как другим пальцем и кладем, ну, в принципе, это то же самое, что предыдущее. кладем руки уже вот сюда, <reportingressed> да, свои грудные клетки повыше, потому что нас уже интересует только шея. Прогибаемся вниз и Фу. толчок, да, Продолжаем, двигаемся уже на верхнюю часть, это уже атлант и аксис, два позвонка Ц1-Ц2. Уже руки кладем на затылок. Вот так снизу. Снизу, снизу. Большие пальцы. Замок, замок, замок, замок. Большие пальцы подгибаем. Также касаемся ключиц. Вот. Я уже кладу руки на затылок. Но свои вот так не перекрещивать, свои просто ладошки кладете. Вот здесь подмышками руки, видите, подмышками. Первый ряд, Это на флексию. То то же самое. Держи, держи руки так же. Ты их немножко вот так разводи, вот так вот. Uh -huh. Вот. Теперь на экстензию. Смотри вверх, как бы, да? Uh -huh. Вот. Мы уже своими локтями его локти разводим. Видите? Вверх попружинили. Тут уже назад не отходим. Попружинили и именно вверх. Вот так вот. Вот такой. Опускай руки. Вот. <с favorites> Всех растим. Ну и если там сколиоз, да, то можно делать не по центру, а чуть сбоку, например, руку вот так согнули его, грудная клетка, я вот уперся на реберное передачное сочинение вот здесь, то есть не здесь, а вот здесь. Своя рука под его рукой проходит, вот мы взяли под лукоток. и вот так на грудную клетку жмем, и вверх. Получается вот такое кивательное движение немножко на себя, и так вот вверх. И с другой стороны также. Обе руки висят, предупреждаем, что все висит, ничего делать не надо, угадывать мои движения не надо, предсказывать ничего не надо, помогать не надо. Видите, вот такое движение, давай боком встанем. Кладем в себя. Вот, ну и чтобы раздвинуть позвонки, ну и только для верхней части, руки перекрещиваем вот так вот, берем за ручки и И наоборот. Ну, то есть, примерно, вот я где-то там четвертый грудной позвонок. Передвинулся, я передвинулся, видите, и руки чуть-чуть выше. Второй грудной позвонок. И первый грудной. Угу. Все. Далее расслабили руки. А, смотри вверх. Ага, Рожили плечи. Да. назад. А, вообще, эти не сводится. Вообще, даже ладони вот так вот, касаться сзади. Выдыхай. Поднимаем руки вверх, вверх, вверх, вверх, угу. держи, держи, а, ок, ок. руки, держи. Схватаемся это запястье, вот это запясть. тут. подсели под него и натянули на себя. Ляжешь? А, да, да. Фу -фу -фу -фу -фу -фу -фу. тяжелый. Тяжелый, скользкий стал уже. Извините. Ну, что, готов лечь так? Как? На, на мою спину. А, ну, давайте, ладно, попробуем. Давай. Поднимай руки, вверх, вверх, вверх. Просто вверх. вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх mm -hmm. Все, отпускай руки, подправляйте ноги. Ну, хватит, я всё держу. Mm -hmm. Если потрясли, когда опускаем, нам так в спину. Всё, так чук, моей спину, в его спину. Фух. Приходи в себя. Да, тоже уже спина. Столько тягачей в течение дня людей. Ну, я порову себя сам. убираемся сюда. Повыше. Вот так вот. На экстензию. Вправляю. Фу. Еще лето, жарко. Так, ну, а в следующем видеоролике мы уже рассмотрим, как стоя, либо сидя править шею. Об этом в следующий раз. С вами был Олег Гудвин. Вы лучше жмите на колокольчики, чтобы не потеряться. А еще лучше приходить на тренинг, мы вас всем научим на мостах.